Здесь я буду делать вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Игол! Ух ты! Ух ха Ух ты! Ух ты! ты! Я водяной, я водяной Поговорил бы кто со мной А то мои подружки пьяшки, делегушки, какая гадость,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 Водиться. Ну что с таким водиться? Противно. Э -э -э -э! Жизнь моя листянка. Да ну ее болото. Живу я как поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охот а как мы Ну, а ведро то непростое обама стал к встрече с путиным тайно готовится Ох. Нихуя сразу прохуярил Все, ВДВ закончилось нахуй Не, а почему так нахуй? Потому Я жестко. же бил нахуй Пушистый злоумышленник пробирается по подоконнику, после чего ловко забирается через открытую форточку в одну из квартир. Я форточник, особо опасен. Everybody. Я тебя бум бум бум, ты меня бум бум бум, мы вместе бум бум бум, с тобой бум бум. Серьезно? На серьезно. Вот так вот качает Значит, расслабили живот, выпрямили спину и как Мне казалось, что несвежее дыхание зависит от того, что ты ешь. И я удивился, когда стоматолог сказал, что основной причиной являются бактерии полости рта. Алло, галочка, ты сейчас умрешь. Обожаю музыку, черномазы, надержи на пробу. А как? Вы кто такие? Я вас не звал. А я волчок? Серый бачок. Давай дружить, вместе жить. Идите нахуй. Лес Гроссман, кто это? Можете помочь для начала отойди от телефона и реально пожуй говна ладно Я еще фома раступи. Нет, нет, нет, ринг тулди меня идом. Ох, хел... Илай! Бо! Во второй, пошел! Ты Камаза лови своего э? 50 трамплин, левее, 50 трамплин, центр. За ним 30, левый, один, на правый, один. Левый, один, на правый, один. Трамплин, центр. 50, левый, четыре. Не прыгай Не прыгай. Ты его сказал, что ты знаешь, он прыгается, блядь. one, <laughs> one.